Здравствуйте. Это английский язык с использованием гипноза. Мы будем изучать гипноз, начиная с начинающего уровня и до свободного продвинутого владения. Мы с вами будем использовать гипноз от поверхностного до более погруженного. Надеюсь, у вас все получится. Начинаем. Самое часто используемое время в английском языке это Present Simple. Present Simple. В одном царстве жил-был Президент Символ. Он очень любил симулировать болезнь. Так и говорят, Present президент Simple симулирует в настоящее Простое время. Настоящее простое время. Попробуем. Ай. I... Стадия. Я учусь. В нашей школе учиться одно удовольствие. Нас учат стоять. Учись стоять. А за плохое поведение учитель говорит Учись иначе, я тебя настругаю. Так мы и говорим. Учиться, стадия, стругать и стоять. Уи, стадия. Мы учимся. Стади, ты учишься. They, стади, они учатся. Давайте еще раз повторим. I, стади, я учусь We, стадия мы учимся. You, стади, ты учишься. They, стади, они учатся. I это я, we это мы, you это ты, they это они. Present simple использует подлежащее плюс глагол. Попробуем более практическую задачу. Составить предложение. Я учусь здесь. I стади Здесь на моем лопухе сидит Божья коровка. Лопнул шар и задел лопух. А здесь на лопухе была Божья коровка. Здесь he на лупухе. Я учусь здесь. I study here. Как сказать, я работаю. I work. I work. Я на работе воровать люблю. Я на работе вором подрабатываю, работаю как ворую, а ворую как работаю. Поэтому меня начальник назвал Work работник Я работаю. Как сказать, я понимаю? I understand. Она стенд читает и его понимает. Она стенд понимает. I understand. Я понимаю. А как сказать, я понимаю тебя? А, I understand и тебя это. You. I understand you. Я понимаю тебя. Теперь. Как мы скажем? Я знаю это. Я, мы скажем, I. А знать как? No. На нашем шоу знают правила толпою. Знают, знают или know. И это будет. Этот иврит. этот мстит. Ит победит этот Ит. I know, я знаю А как сказать, я знаю это очень хорошо? будет I know it very well I know it very well Очень звери очень двери верили очень мел хороший, летел галдел хорошо Очень звери летели галдели хорошо верили очень вели хорошо отлично если у вас все получается значит вы на правильном пути Давайте еще раз все повторим. Phrasing simple. Настоящее простое время. I understand. Я учусь. We understand. Мы учимся. You understand. Ты учишься. They understand. Они учатся. I – я. We – мы. You – ты. They – они. Подлежащие плюс глагол I, I study here. Я учусь здесь. I work. Ты работаешь. I understand. Ты понимаешь. I understand – это понимать, а I – это я. I understand you. Я понимаю тебя. I know it. Я знаю это. I know it very well. Я знаю это очень хорошо. Если у вас все получилось, значит первый урок для, для вас будет большим праздником. Потому что вы на первую ступень для изучения английского языка. Первая ступень вами только что была сделана. Если у вас будет получаться в будущем все так же, как сейчас, то у вас будет английский до самого свободного, продвинутого владения. Будет изучен на вами. Всем удачи!